денечка, У нас сегодня костер горит, решили, что покоптить бы нам мяско. Коптильня у нас очень простая, такая ненавязчивая. Так, покажем, как делается. Тут... Горячего копчения. Да, горячего копчения. Что ты туда закладываешь? Да, нет, Какие? Ольха, а яблоня. Вишневый вроде, да, нет? Э, вишни получается. На дно так вот все рассыпаешь, да, потихоньку? Рассыпать надо, вот по краям, чтобы вот, что по Костерек тут только нельзя положить. А тут быстро там, кончается, а тут по краям потекалку будет. Все. Положили, пока там костер разогревается. Так. Поддончик, да? да чтоб жир не капал. Жиры, чтоб не капало. Это, это кастрюля самодельная у нас, большая, щепитовская. Сделано все. Все сделано так, из подручных материалов. Первый слой. Первый вот сейчас слой у нас, да? Там еще есть. Ну, пока мы. Костер. нравится когда костер у нас тут горит весело как-то и курам тоже интересно собрались подсматривают смотри да подсматривают куры, ты куры эти как, как собрались собрались вдоль заборчика им тоже интересно Может их выпустить тот? Может выпустить? Может, пусть погуляют. Идите давайте, идите. Пока травка здесь есть, ключ. Давайте, давайте, выходите. Вроде и капусту сегодня клали. Нет, видите, все равно траву им охота клевать. Гуляйте, погуляйте. Гуляйте, скоро мороз. Всё. Последние деньги свои. Да, хотим убрать. Хотим их убрать, потому что все уже. Третий год. Старенькие. Интересно же. Хороший огонь. Как разгорится, у будут будет. Ставим туда кастрюлю. Мясо заложим ты принесла что Всё, принесла. вот принесла же вот так у нас мясо маринованное выглядит такие прослоечки мясные вот такая масса достаточно аппетитная я всегда обычно Ой, всякими способами делала. А тут вот сейчас маринуем рассоли. Получается очень такой аппетит, аппетитное. Получается аппетитное вкусное мясо. Копченое отсюда. Вот это мясо складываем потом. Так вот на решеточку. Но сначала надо его от рассола. Вот я тут уже марлечки чистенькие у меня. Сейчас от и сложим. Тазик, чтобы они по суше были кусочки и потом уже положим сюда в коптильную сначала ждем когда прогорит костерчик чтобы были угли вот так уложилось мясо надо чтобы кусочки мяса не соприкасались все закрываем крышкой процесс пошел вот наше Кастрюля, коптили, Кур тут бегает. Все, процесс пошел. Засекаем время. Из-под э, из крышки дымок пошел. Значит, все уже затлелось. Прогорят бр бревешки. Будут угольки. А, все, вот, пошел уже дымок. Уже начинает леть процесс копчения идет все так просто ну, действует все работает все работает кастрюля из системы общепита 50 литров надо да? 20литров два ведра маловато ну, все работает все. Мне кажется, побольше. 20 это мало. Все, процесс пошел. Очень большой кусок хотим попробовать внутри, как у него состояние. Еще надо, да? Нет, надо, надо чуть -чуть надо, ещё, надо, чуть -чуть, да, надо, надо, чуть-чуть, надо, надо. Сюда еще раз. Какие вот красивые, да? Ну да, Вот он точно понравится. Ну не знаю, ты же делал. Мне, мне кажется. У нас есть же один любитель. Заценивает, который. Не советую, да. Ну, во всяком случае, это лучше магазин его. Ну, там шкварчит вот то. Сальсота, которая капает. Это сегодня что вообще румяное Сейчас будем пробовать. Вот такой сальце у нас получилось. Красивенькое, румяненькое. Но это натуральный продукт, однако лучше, чем магазинная колбаса. Я так думаю. Мяско получилось просто исключительное. Красивая, ароматно пахнет жаль не могу передать вам действительно такой вот запах копченого копченого мяса сала с прослойками друзья мои готовьте с удовольствием для себя радуйте близких своих мир вашему дому